Здорово, с вами Сэм, и сегодня мы записываем снова новые ролики. Короче, я сейчас спешу немного, просто у меня не так много времени. Так, ну давайте, сделаем себе верстак, пожалуй. И давайте что-нибудь делать. Смотрите, как бы отсюда сбежать, блин. Короче, алмазы добываем в следующий, потом... Никогда, точнее... Не добываем уже теперь. Ладно, короче, давайте дальше копаться вот здесь, вот на 29 уровне, потому что тут, потому что, вот видите, 29 уровень, да. Ну, или 30, вот 30 уровень, 29, снизу, тут 28, -й. ну, короче, да, короче, тут будем копаться. Ну, да, это одно из чего, что я хотел сделать. Так, извините, так, сейчас записываю дальше ролик, да, вот, жарим курочку. Оохо. Mm. Oh, <свят> доширак. <свят> Прикольно. <свят> Короче, ты покупайте в своем магазине. Вообще, доширак очень вкусный. Ну да. <свят> <свят> <свят> <свят> Короче, и ну да, покупайте доширак. Советую. Эй. Что, не горит? Так, ну давайте шл будем кирочку, сделаем себе. А этот раз каменную, потому что у нас не так много ресурсов. Короче. Копаем вот здесь. Да. Копаем вот здесь. Терреалии я, я понимаю, что. Скучно, скучно снимать такие ролики. Я знаю, я хочу записать новую рубрику. Но понимаете, я договорился я записывать с чуваком, а он. А он не просто не может её, он, он сегодня не может записывать. Блин. А, короче, но. Ну, давайте, копаем, копаем. Блин, я, я в нормальный режим, ребят, вернусь, вообще не скоро, ребят. Вот, когда этот капец закончится, с э, войной, блин. Только только сейчас у меня нашлось время, чтобы записать этот ролик. Ну, ребят, ну, серьезно, я не могу его записывать. Ну, извините, пожалуйста, если вы реально меня кто-то смотрит. Кроме... Кроме моих аккаунтов. Ладно, и вот того чувака. Ладно, шучу, я себя уже не смотрю. Я, конечно, смотрел никогда, там сам себя смотрел, но сейчас уже не, не, не. Извините. Я не буду так делать, это плохо вообще. Смотреть сам себя. Это же так тупо. Самого себя смотреть. Это накрутка называется. Ну, не совсем накрутка, конечно, но все равно накрутка так ну короче блин ну мы ничего не находим кроме того золото бесполезно кому оно нужно вообще мы на 1 12 играем если кто не знал <клёх> ну, реально мы на 1 12 играем тут ничего не тут, тут реально сам... не самое не из самых неинтересных выживаний получается потому что мы тут даже ват не можем нормально пойти ват бесполезно почти идти <клёх> капец а ну только за только за этими, только за стержнями, ой, не стержнями, как они там называются, палки и фритов или как они там называются, короче, только за этими штуками полезно идти в ад, а так в принципе можно туда и не соваться, более что кроме этого. Так, ну давайте еще что копаем. Короче, новая рубрика выйдет, когда этот чувак сможет ее записывать просто. Ну, потому что все, все, все рубрики, которые я запланировала, ну, кроме этого, это я могу и сам записать, но там будет скучновато. Там, там, ну, короче, я вам пока не буду полить, что это за рубрика. Ну, короче, ждите. все, В скорое время будет, э, э, будет, ну, вот эта рубрика выйдет. Ну, как минимум, в этом месяце она точно должна выйти ну прям сто процентов блин ну если реально найдется у меня время и у него плюс должно найти найдется время найти со время короче должно найтись время у него чтобы записывать ролик может у него времени нет может он просто не хочет я не знаю короче мы это добываем с вами вот это все добываем а вы, кстати, подписывайтесь на канал, это так важно. Чего никто не подписывается на канал? Серьезно, никто не подписывается. Я, конечно, понимаю, что я снимаю плохой контент. Ну, такой себе. Ну что именно там лагает? Ну, вроде не лагает, когда я вот сейчас записываю. Блин, ну я ничего не могу найти. Ну что это такое, а? Ну пещеру нашел пока я закрываюсь пока всем пока Ой, зашучу, ролик у нас еще ну, ну, я не знаю когда закончится но точно не сейчас так ну короче давайте сейчас добываем а вы самое главное вот подписывайтесь на канал кто досмотрел до этого момента я вас просто целую потому что вы замечательные зрители моего канала ребят я так люблю зрителей своего канала что я готов даже поцеловать ребят кто, кто будет меня смотреть, вообще лайк, большой огромный лайк вам. Да, спасибо реально большое, если вы меня смотрите. Да, еще подписывайтесь на канал, ну да, еще раз говорю это вам. Надеюсь вы реально подпишитесь. Так, ну короче, давайте. Блин, у меня факелы закончились. Это плохо. Плохо-плохо-плохо. Всё плохо-плохо-плохо. Так. Я вс хорошо. Вс хорошо. а Да да Что же у меня с инвентарем творится? Миллиард булыжника. Миллиард! Ну, вы просто посмотрите. Вот бы так же самое можно было трейдиться на алмазы. Чисто как в одной кое-какой игре. Похожей на Майнкрафт. Ну, точнее стебзя на идеи из Майнкрафта и старали тоже ну, вот ну, игра, она такая но ну, она я не могу ее ребят записывать потому что я ее уже почти прошел плюс я ну середину записывать это как-то тупо можно записать новый мир да можно новый мир записать ну да только ну блин ну это же, похоже на Майнкрафт Ну, в принципе у меня идея канала Майнкрафт они какие-то дурацкие игры. ну ну да дурацкие ну не знаю, я в принципе считаю, что только Майнкрафт, в принципе, достойна моего канала. Блин. Ну вот, есть один ютубер, с которого, в принципе, можно брать пример. Эдисон. Хороший ютубер по Майнкрафту. Ну, я там посмотрел примерно его ролики, но я не смотрел прям их, но я смотрел там, как у него название. У него там вообще один ролик, вообще ГАФ называется. Ну, я смотрел раньше его контент, и он раньше не только Майнкрафтером был, то есть... Раньше он него вообще разные ролики. То есть это противоречит, я думаю, его каналу. В принципе, потому что он там... Не, лайвовые ролики, хоть он не снимал, но там... В принципе, как бы Майнкрафтер, как бы он... Он не... Этот... Ой, блин, я без звука играю, вы сейчас ничего не слышите. Сори. Сори, сори, сори, блин. Вот, теперь слышите. Так, короче. Я надеюсь, меня слышно в микрофоне, да? А то чисто все видео без звука будет, которое я мог и так записать. Ну все, ребят, короче, я думаю, заканчивать уже пора ролик. Короче, с вами был я Сев, э, в скором времени ждите там еще ролики, ну не знаю, короче. С вами был я Сев. всем э, пока.